если есть на свете рай это краснодарский край всем привет это проект территории инвестирования и сегодня мы встречаемся с игорем сергеевым владельцем компании профит групп и мы будем общаться по поводу инвестирования в тендеры в госзакупки в аукционы по банкротству и так далее это будет очень круто поехали Блин, ребята ну вы крутые как бы мы так не умеем сидит просто вот так вот на, на деньгах Семья собчак вот она постоянно выигрывала госконтракт на 35 на 4 миллиона рублей как физлицо. и строительная колония покупала услуги рабов два дня работы 800 тысяч у нас средняя погода составляет 120 процентов Объяснил, вот чем конкретно вы занимаетесь и почему инвесторы к вам обращаются. Это история шестилетнего опыта со стороны поставщиков, заказчиков, консалтинга, обучения. В тендерах и в госзакупках так или иначе могут участвовать все. Через месяц-два-три участия, все сталкиваются всего с двумя проблемами. Это поиск выгодных тендеров, и, собственно, деньги, оборотный капитал. Умение искать людям деньги, привлекать инвесторов и вообще разговаривать с инвесторами для многих это огромная проблема. Для нас это тоже была когда-то проблема, пока мы ну, просто не стали говорить людям, что мы занимаемся торгами, вот мы выиграем тендеры, вот выигранные тендеры, вот исполненные. Вот, по чем мы покупаем, мы все открыто публикуем там в соцсетях, раскрываем всю свою финансовую отчетность, все свои успехи и неудачи в том числе. И вот вы можете заработать столько. -то. И наш путь работы с инвесторами, допустим, начался с займов под 10% в месяц. Угу. И, блин, это была проблема найти инвесторов даже под 10% в Обалдеть. месяц. А потом мы Ну, сверили... то есть не верили, да, просто получается? А верили, но для нас это невыгодно. И мы начали анализировать рынок, принимать уже, ну, считать, сколько банки дают инвестиции, где какие риски, и поняли, что там под 120% годовых люди привлекают деньги в очень рискованные проекты. А у нас проект очень типичный и ну, максимально безопасен, потому что основной контрагент – это государство, которое в любом случае нам заплатит. Может быть с задержкой, но заплатит. И у нас есть понятная доходность, которую мы зарабатываем. Когда мы начали обращаться к людям, к рынку, рассказывать более публично нашу информацию, раскрывать и чем мы занимаемся. Люди к нам потянулись. А можешь рассказать на каком-то примере, что вообще такое тендер, как его выиграть, кто его может выиграть и ну, какую прибыль с этого можно получить? По нынешнему законодательству участвовать может любой человек, как физлицо, так и индивидуальный предприниматель, так и любая организационная правоформа. Единственное, если это физлицо, то есть еще другие законы там, за незаконную предпринимательскую деятельность. Но если из кейсов, допустим, вот Ксения Собчак, все же знают, да, Ксению Собчак. Вот она постоянно выигрывала госконтракт там, в Большом театре за свое выступление, как единственный участник, mm -hmm. физлицо, там, на 3,5-4 миллиона рублей, как физлицо. Единственная разница, при оплате госзаказчик удерживает подоходный налог 13%. Если говорить про доходность, тут все ну, прогнозируемо. У нас средняя погода составляет 100-120%, mm -hmm. потому что циклы сделки короткие. Есть длительные циклы сделок. И вот эта цифра, она регулируется. То есть есть мелкие чеки там, на 100-200 тысяч, где можно прибыль получить 50-100% за раз. Есть крупные чеки, где прибыль в процентах меньше, но... Сумма больше, ну, соответственно. Uh -huh. И предприниматель, когда он участвует в госзакупках, он может сам регулировать средний чек, он может сам регулировать свою прибыльность. Тут главное бороться со своей жадностью. Uh -huh. Потому что иногда бывает, что жадность побеждает. У большинства это работа. А можешь рассказать, ну, вот ваши самые прибыльные сделки, что это были за сделки, сколько они денег принесли? На самом деле их очень много. Да, там Просто есть прикольные сделки, есть которые постоянно. Допустим, если из постоянных, у нас есть несколько заводов, с которыми работаем, там, по бытовой технике, по электронике, по там, резиновой крошке. И там стабильная прибыль 15-18-20% за сделку. Таких сделок мы делаем 6, 8, ну, прокручиваем 6-8 раз оборотные средства, а самих сделок очень много. То есть, там, У телевизоров только сейчас уже поставили больше двух тысяч штук а что за телевизором можешь рассказать подробно обычные телевизоры 22 диагональ 54 сантиметра с телетекстом для нужд фонда социального страхования и выдаем мы их получателям конечным это инвалидам. То есть, тут угу. есть еще социальная значимость и 5 процентов от чистой прибыли мы еще инвестируем в детский дом как отчисление угу. как конкретно вот но ну, вся цепочка выглядит я так понимаю есть государство до да, которое развивается размещает да. вот этот вот тендер, и вы, видя его, начинаете в нем участвовать. Как вот это да. происходит? Все государственные организации так или иначе ведут свою хозяйственную деятельность. И большинство людей ну, не знают, ну, не думают, а где они покупают товар. На самом деле есть сайт закупки ру там открывается вся информация, и, допустим, больница хочет купить матрасы. И она публикует, что нам нужно матрасов, вот столько-то и максимальная цена такая. -то. Почему они сами не могут пойти, не знаю, в Ике, например, за матрасами ну, Это запрещено законом, запрещено законом, потому что раньше такая практика была, не так давно, и это превращалось так, что ты мой друг, я у тебя куплю. Никто не шел в а, э рынок. Ну и, соответственно, бюджеты там раздувались. И матрас, который стоил 10 тысяч, в итоге выходил в 100 тысяч. То есть получается, например, больница размещает, что я хочу купить матрасы на этом главном сайте. И дальше им начинают с этого же сайта поступать разные предложения от поставщиков. Чуть-чуть ну, сложнее процедуры. Есть электронные площадки, на которых публикуется этот аукцион. Просто есть единый агрегатор всех закупок государства. Он так и называется. ЕИС. Единая информационная система госзакупок. И там просто размещаются. А сами аукционы и процедуры, которые ведут к заключению контракта, они размещаются на 8 федеральных площадках. Они какие-то коммерческие, какие-то около государства, например, Сбербанк. Но принцип по сути такой, что организация объявляет свой запрос, Конкуренция появляется, и кто по минимальной цене забирает, тот и исполняет. Mm -hmm. ну, это если очень сильно упрощенно. процедуры конечно, чуть-чуть сложнее. Но вот именно эта возможность с 2014 года появилась, когда ввели 44-й федеральный закон, и рынок государственных закупок стал доступен всем, mm -hmm. по сути. Мы в этом рынке как раз с 2014 года. Но с своим бизнес-моделям мы пришли только вот буквально полгода, год назад, ну, год назад, когда уже прям все сформировано, есть понимание. И когда мы видим матрасы, мы забиваем не купить матрасы, а кто производит эти матрасы, mm -hmm. потому что в основной массе сами заводы, производители, они не участвуют, им это не интересно, это долгие деньги, это сложно, особенно заводы постсоветского пространства с директорами советских времен они в принципе не участвуют, они очень рады с нами сотрудничать для того, чтобы, ну, собственно, продавать. А есть у нас кейс, где заводы, которые продавались, ну, производство, вот они все на грани банкротства, там уже продают оборудование, а нам как раз этот товар нужен. И мы создаемся и говорим, давайте мы вас загрузим работать там, на год, и они, давайте, и мы реально их загружаем заказами. Ну, единственное условие, конечно, выбиваем для себя чуть лучше, чем mm -hmm. э, общий рынок. Ну вот так вот этот бизнес работает. То есть вы, получается, являетесь посредниками между поставщиками и теми компаниями государственными, которые организовывают эти тендеры. У вас есть высокая компетенция, насколько я понял, как выиграть этот тендер. Были ли у вас ситуации, когда, ну, допустим, завод по произ... не завод, а государственное учреждение, больница, она матрас хочет купить, допустим, за 5000 рублей, но вы понимаете то, что он стоит, например, 6 тысяч рублей или там yes. еще как-то? Ну, бывает и такое, довольно часто, но э, у нас есть там таблица принятия решений, куда мы забиваем все цифры и видим, имеет смысл вход в эту сделку или ну, не имеет. Бывают э, ситуации, когда непрогнозируемый рынок, то есть, например, выиграли поставку, связанную с металлом, там, изделия какие-то, а металл имеет свойство повышаться в цене, там, mm -hmm. системно. И вот цена металла, допустим, в марте выросла на 15-20%. Мы уже выбились за рамки этой сделки. Но благодаря вот этому большому опыту работы как с, ну, с разных сторон этого рынка, мы всегда способны договориться с заказчиком на расторжение по соглашению сторон, либо еще как-то. Но самое главное, мы в любом случае, даже если нас обяжут исполнить этот контракт, за счет того, что у нас эти сделки системные, постоянно их много, мы перекроем своей прибыли с другой сделки. Эту сделку наши инвесторы ну, обезопашены, они все равно получат процент с этой прибыли. Это как раз заложено в нашу модель мы закладываем эти риски сознательно. Ты сказал, да, наша задача у поставщика купить и продать заказчику государству. Не совсем так. Наша задача произвести на заводе под нас и продать государству. Потому что ключевая формация как раз исключить цепочку максимально посредников для меня недавно стало новостью что вот допустим компания м крупнейшая она не напрямую у заводов покупает по сути но ну, в большей части они также покупают через дистрибьюторов вендоров так называемых то есть все равно есть промежуточное звено которое накручивает цепочку а если говорить про бумагу да вот обычную офисную бумагу формата а4 то цепочка посредников до конечного потребителя ну в зависимости от региона и города доходит до 16 компаний то есть вот завод потом 16 промежутков, которые каждый накручивает свою стоимость, и в итоге конечный поставщик. Вот конечный поставщик, он ничего не зарабатывает в большинстве случаев. Это премиальный продукт, как хлеб в магазине. Uh -huh. И вот э, наша задача как раз до исходника дойти. То есть мы готовы там объемами забрать. И это все не бездумно, это основывается все на емком анализе рынка, uh -huh. на емкости рынка, на оборотах этого рынка, то есть вот, емкость телевизоров это полтора миллиарда в год только нужды госзаказчиков. Угу. И только одна модель – это 160 миллионов. То есть каждая модель у нас полностью сформирована, сколько емкость рынка. Ну и у нас есть понимание, что мы, конечно же, все не заберем, поэтому мы берем там, в предзаказ 3, 4, 5 тысяч единиц, и мы гарантированно их продадим. И даже если не продадим, потому что мы работаем с заводом, завод их продаст сам ну, в рынок. То есть мы даже здесь ничего не потеряем в деньгах. А работа с инвесторами, она как происходит? То есть вы выиграли вот этот тендер, у вас есть договоренность с поставщиком, и получается, вы привлекаете деньги на то, чтобы вам, же, вам получается, нужно перехватить деньги, чтобы заплатить поставщику и дальше поставить этим ребятам. Бывает так, но мы как раз уходим от этой модели, потому что у нас есть две четко сформированные стратегии для инвесторов. Это проектные решения и пакетные решения. То есть пакетные решения мы привлекаем под конкретный процентом от 16 до 24 процентов годовых. Большинство людей это вполне устраивает, потому что это намного выше среднебанковских. И это надежно, вот. плюс там страховка от банкротства. И есть проектные решения, когда мы по сути берем инвестора в долю на все сделки, которые, в которых будет участвовать его деньги. Mm -hmm. Там просто стоимость входа довольно высокая для инвесторов, но интересно: все в рамках законодательства по договорам с вычетами там, НДС, если это физлицо. Такая доходность доходит до 40-50 годовых. Но стоимость входа совсем другая. И мы, соответственно, открываем отдельный счет, где инвестор видит все движения его денежных средств. И самое главное, вот этот оффер, да, фишка этой проектного инвестирования то, что его деньги, по сути, он увидит, как они крутятся там 4 раза в год по вполне понятной нише, с вполне понятной доходностью. И все это открыто и публично для него, в первую очередь. Никто, ну банки же не раскрывают, куда они деньги тратят mm -hmm. да, наши, а платят 6%. Банки-то намного больше зарабатывают. А можешь рассказать вот самые такие, ну, нетипичные ситуации, вот какие тендеры выигрывали, не знаю, там, может, там, Доярка молоко дает, и она вот продала там, цистерну, там, или тысячу литров молока. Слушай, ну, на самом деле много... Прикольных штук было, где-то мы участвовали, где-то просто видели. Например, были там требования, техническое задание, исправительная колония покупала услуги рабов. Ну, то есть где-то, видимо, опечатка прошла, и вот им надо было тысячу рабов. А, ну то есть и сам удивительно что никто ничего не отменил и по сути реально заключили контракт на поставку тысячи там рабов и итог э, там акты выполненных работ до да, акт поставлен 1000 там, там рабов там в человека часах то есть это было вообще удивительно а, были ну, были поставки тайского массажа то есть заказывали госзаказчики тайский массаж привести трех массажисток прям реально из Таиланда, это санаторий у нас там в Сочи был. А по стоимости не помнишь вот про этих рабов сколько тендер стоило? Рабов стоил, про точно не вспомнил, а вот на массажисток три с половиной миллиона закладывали. В итоге там привезли, конечно, но по-моему это были не тайки, больше на Калмыкию похоже что-то такое, или с в общем Реально, потому что они ну, очень хорошо по-русски говорили. Всякие социсследования, то есть государство заказывает социсследования. То есть век там информационных технологий, а они говорят, нет, надо выйти на улицу и вот с опросником, давайте опрашивать людей. Выходим, угу. нанимаем студентов, фрилансеров и опрашиваем. В Москве делали опрос, цена контракта была почти 800 тысяч. За два дня два пацана сделали все, мы им заплатили 9 тысяч рублей. Есть, Вы типа, выиграли Выиграли за 800 тысяч с каким-то диким падением, там было несколько миллионов изначально, забрали за 800, наняли двух студентов, они ходили по улице, ну, ставили галочки, угу. подпись, я там точно не помню, потому что у нас там были люди, кто это все контролировали, и вот 9 тысяч рублей мы им заплатили, там, с учетом всех расходов, там в районе 20 тысяч вышло. И мы такие, точно, может, 200 там, ну, то есть, может, где-то ошибка? Нет, 20 тысяч рублей там, вот, 9 тысяч студентам. Два дня работы, 800 тысяч. Все заплатили нам, все работы приняли, мы там вообще в шоке были. И вот сейчас это одно из наших направлений. У нас сейчас 4 контракта, Краснодар, там, Ставрополь. Соцопросы Социсследования. Соц. То есть, с одной сделки по соцопросу 780 тысяч. Это, это ну, эксклюзивный случай, то есть, это чтобы не было да. а, у наших там, подписчиков мнение, что это все на потоке и всегда так это очень редкое явление, но иногда оно встречается. Были у нас кейсы по рекламе в Инстаграме ВКонтакте. То есть государство заказывает и такие вещи да? довольно часто. И сколько сайтов? Ну вот по раскрутке в Инстаграме ВКонтакте 3,5 миллиона. Сразу оговорюсь, я ничего в этом не понимаю. Вот. Я дал тех задание таргетологу фрилансеру на сайте популярного фриланса, он мне посчитал, стоимость работы 15 тысяч рублей mm -hmm. и ну, стоимость трафика. Создание приложений, создание сайтов, все современные тренды так или иначе доходят до государства и там чеки намного выше. Вот у меня сейчас пришел инсайт, то, что по сути для предпринимателей, для бизнесменов, если они чем-то занимаются, это для них еще одна возможность площадка продавать, продвигать свои услуги. Серьезно. Ну вот я когда выступаю как наставник в начинающих бизнесах, есть у меня такая функция социальная, люди начинают придумывать, чем заняться, вот, чего вы придумать. Я говорю, давай вот по нуждам государства. Если государство в этом нуждается, значит и рынок в этом uh -huh. нуждается. Если государство в этом не нуждается, и там вот кстати нет запросов, то тебе будет ну, невозможно сложно, потому что если нет потребности в твоем продукте, неизвестно, когда она возникнет. И вот мы забиваем, у нас были ребята, кто вот соцсетями занимается, они говорят, да ну, кому государству, Инстаграм, да это же мистика. Мы забиваем, они видят чеки, видят конкуренцию, видят, ну, там, задания, они понимают, как это работает. И говорят, так это же золотое дно, и уходят туда. А ты смотрел фильм а, про двух парней? Парни со словами. Ваше предложение было слишком привлекательным, чтобы отказаться от него. А что вы имеете в виду? Он имеет в виду, что вы нагнули всю индустрию. Да. А насколько? Ваше предложение на 53 миллиона дешевле, чем у ваших конкурентов. Них. Чё так? Типичная история. На самом деле тендеры, ну вообще, чтобы понимание было у подписчиков госзакупки. Вот у нас сколько, 126 стран мира, вот в 80 из них есть официально госзакупки. Есть такой же сайт госзакупок. И все это есть, то есть можно, обладая определенными навыками, поехать в любую страну и исполнять. Mm -hmm. То есть государство закупается везде по типичному примеру. Вернемся к вопросу, на который до сих пор нет ответа. Как молодые 20 с чем-то лет парни заключили с Пентагоном контракт на 300 миллионов? Есть ниши, где люди сознательно уходят в минус для того, чтобы задержать людей все на работе. Вот город Иваново у нас, это как раз та история, где компании швейные производства готовы работать в убыток, но чтобы сохранить рабочие места. Угу. То есть это реальная практика. Не все так радужное и прям весело в рынке госзакупок. Но вот при системном подходе, при системном понимании бизнес-процессов – это здорово. А можешь поделиться, какие ошибки вы совершали в госзакупках? Может быть, где-то теряли деньги? Какие выводы вы из этого сделали? Я, когда создавал этот бизнес, я подумал, что, наверное, было бы круто сначала посмотреть на чужие ошибки. И наш бизнес начинался с консалтингового агентства, и мы оказывали услуги поставщикам, то есть мы готовили им документацию за них, там участвовали, они исполняли. И все эти шишки мы смотрели на них, все их недочеты, где они там облажались, что у них не получилось, какие хорошие заказчики, какие плохие, какие там платят, какие не платят. Потом я думаю, надо протестить с другой стороны. Мы со стороны заказчиков начали оказывать услуги заказчикам государством и вести вот эту закупочную деятельность со стороны заказчиков там огромные суммы а на самом деле заказчиком быть это прям плохо это грустно и у них проблем намного больше чем у поставщиков просто поставщика одна проблема там купить продать там сдать товар а заказчик там надо запланировать за там год вперед финплан создать. Совокупный объем закупок сформировать, там семь кругов ада пройти, все контролирующие органы ходят, их долбят. Прокуратура, ФАС, там, Минфин, внутренний контролирующий, там это ужас просто. И вот с их стороны мы посмотрели, это нам дает очень много сейчас, потому что мы знаем их боли, можем договариваться, объясняться. Вот у нас принципиальная позиция, мы не платим заказчикам никогда, никаких, никаких условиях. Мы готовы там в РНП залететь, но не заплатим заказчику ни копейки, потому что это нарушение законодательства. Один раз заплатишь это. А что такое РНП? Рестр недобросовестных поставщиков. Угу. То есть не взял контракт, не исполнил, тебя занесли в реестр недобросовестных поставщиков, и два года ты контракт не заключишь. То есть, это реальная практика. Очень многие попадают туда. Кто-то по незнанию, кто-то там по своим ошибкам, кто-то по тому, что заказчик, ну, не всегда, не все заказчики идеальные, есть, ну, очень специфические товарищи. А можешь поделиться, ну, вот мы сейчас в Краснодаре с тобой встретились в этом потрясающем городе, вот, а, у вас здесь офис, а, но, ну, насколько я знаю, ты не так часто в нем бываешь. Как, как ты работаешь вообще? Почему Краснодар? То есть мы с партнером живем в Сочи, мы наслаждаемся там жизнью, работаем в режиме home-office, кофейни, и в целом все неплохо. И так еще работает у нас там, больше 50 человек в удаленном доступе по всей России. Краснодар, собственно, потому что здесь много людей, меньше, ну, не меньше, конечно, проблем, но чуть меньше проблем с поиском сотрудников. Есть хорошие коммерческие площади, есть транспортная инфраструктура для встреч там с инвесторами. И самое главное, это логистический узел для нас, потому что из Сочи что-то возить ⁇ это проблема. То есть здесь есть соответственно, сотрудники, которые взаимодействуют с нашим складом, работают, отгружают там по ЮФО. А для всех остальных там есть у нас... А, то есть у вас даже склады здесь, на которые ну, там, получается там, приходит. Ну, склад, промежуточный, mm -hmm. перевалочная база. То есть, потому что нужно все это развозить, как-то э, разгружать. То есть у нас там с терминала транспортного забрали, есть время отгрузки, чтобы, ну, то есть, нам выгоднее содержать свой склад, нежели хранить груз на транспортном терминале то есть mm -hmm. это вопрос чисто экономической целесообразности и вот поэтому краснодар но мы сторонники свободы мы любим там экстремальные всякие штуки и поэтому мы стараемся всех в удаленный доступ у нас там служба безопасности в удаленном доступе у нас юристы в удаленном доступе менеджеры по просчету большая часть команды 90 команды они все на удаленке mm -hmm. и всех все устраивает при этом у нас есть там, раз в полгода тимбилдинг, когда мы там, стараемся всех собрать, оплатить кому-то билеты, самым лучшим сотрудникам встретиться дружно в Сочи, потому что в Сочи это круто, весело. Раз в год у нас стратегическая сессия за рубежом обязательно проходит. Mm -hmm. То есть вот в таком формате мы работаем, без привязки к месту. Можешь поделиться, как проходит э, твой день, чем ты занимаешься в течение дня? Вот ты сказал, там, спортом еще занимаешься. Когда в офисе или когда, когда вообще? Во вообще, ну вот твой а обычный зависит день. от сезона. Mm -hmm. Если это зима, я же живу в Сочи, я стараюсь максимально окунуться в атмосферу там, горнолыжных курортов. В этом году мы в этом сезоне все откатали. Сезон у меня начинается с, с бруса. С Если это лето, то это яхты, рыбалка, купания, сабборды и так далее. Парапланеризм. То есть я сам не летаю, но у меня есть угу. ребята кто там катает нас. Это круто заряжает. Там. Летом обязательно выезд в Краснодар попрыгать с парашютом. Тоже это прям стабильно и стандартно. Если это промежуточные сезоны, осень там, зима, то это байки, это квадроциклы, это эндуро, то есть по грязи mm -hmm. покататься. То есть, ну вот это вот такая жизнь у нас mm -hmm. мы меняем, мы у меня и у моего партнера. Но при этом мы ставим во главу угла создание компании. У нас есть тоже очень понятные партнерские отношения, зафиксированный договором. Мы иногда там вещаем на мастер-классах как создать вот это партнерство чтобы потом не развалить есть обязанности у каждого свои есть. но при этом мы все простые без там тараканов в голове самое главное что у нас есть понятные цели у нас есть понятная мотивация для чего все это мы делаем? Потому что большинство предпринимателей не знают, для чего они зарабатывают деньги. Я точно знаю для чего. А можешь, кстати, вот поделиться, какой доход сейчас и какие цели ты для себя ставишь следующие? Сейчас цель это 300 миллионов оборота Сделать вот до августа нам нужно успеть, пока мы за полгода выступаем. получается. Ну, мы ставили цель на стратегической сессии полгода назад. То есть еще полгода mm -hmm. впереди у нас условно есть. Не подбивали еще итоги, ну там около. Наверное, 70-80 миллионов мы все равно крутанулись. Прибыль по кухне в среднем годовая 120-150%, ну, в зависимости от циклов сделки, от емкости. Это именно на каждый вложенный рубль, что мы получаем. Иногда мы ловим прям кассовый разрыв, потому что мы постоянно в условиях капитализации. То есть мы вкладываем, вкладываем, вкладываем, развиваемся, вкладываем во своих партнеров франчайзи в регионах. То есть есть и такая история. Поэтому в первую очередь у нас стоит цель не там, сколько мы вот реально денег там можем выдернуть на себя, а именно цель освоить оборотные средства, потому что это важнее для нас сейчас и в условиях капитализации. В мае у нас планово закрываем там, 20 миллионов оборотов. И вот так, каждый месяц мы растем. Зависит от То есть на год вы ставите оборот 300 миллионов в течение года или за каждый год? Месяц? Нет, за, это за год, год. 300 миллионов. Это ну, такая достижимая Это цифра. вы прокручиваете через вот эту вот тендерную историю и примерно вложив 300 миллионов получаете доходность 120 процентов. Да, так определили на первой стратегической сессии и, соответственно, к этому идем. Следующая стратегическая сессия, вот мы в августе едем в Китай и там будем ее проводить, там уже другие цели будут, другие задачи с учетом полученного опыта. У нас очень много вкладывают людей, которые сами участвуют в торгах и они смотрят и говорят, Блин, ребята, ну вы крутые, как бы мы так не умеем. Вот давайте мы тоже там, там mm -hmm. присоединимся. У нас постоянно переговоры идут, чтобы с кем-то объединяться, усиливать команду. То есть это вот стандартная история именно как собственников бизнеса. И ну, задача, чтобы инвесторские деньги постоянно работали. А у вас как происходит? Вы выигрываете тендер и потом ищете деньги? Мы создаем бизнес и строим эту историю в постоянном дефиците денег. То есть Каждый день нам требуется больше, больше и больше. Это вот вопрос капитализации. Потому что если у нас возникает профицит, это плохо для uh -huh. нас. Это ну, вопрос неприбыльности, это вопрос как раз того, что эти деньги не задействованы и не работают. Раньше мы как-то стеснялись говорить, сколько нам денег реально надо. Сейчас мы не стесняемся. Uh -huh. Легче ну, лучше получить и отказ, деньги приходят, да? да, Чем э, промолчать? И деньги да, начали приходить, мы их осваиваем, и мы все равно в постоянном дефиците, потому uh -huh. что у нас есть огромные ниши, огромные потребности. У нас заводы готовы грузить там вообще до нельзя, заказчики готовы все это принимать, и мы понимаем четко цену входа в этот рынок. Uh -huh. У вас достаточно хорошая компания, вы развиваетесь, движетесь. Почему вы вступили в клуб инвесторов? Во-первых, это нетворкинг, общение и польза для всех. Плюс мы сами можем рассказать о том, как мы инвестируем. То есть мы же тоже инвестируем uh -huh. в этот бизнес. Самое главное, ну, вот именно в территорию инвестируем. Почему мы от клубу инвесторов? Потому что когда ты говоришь, вот я занимаюсь вот этим, ты видишь обратную реакцию людей, у которых есть деньги. И они говорят, Супер, круто, молодцы. У нас же, наверное, властям, ну, наверное, невыгодно больше да, по политическим соображениям давать финансовую грамотность людям. Этому же никто не учит. Нас не учат ни в школе, ни в институте, вообще нигде. А люди там в 50 лет сидят, работы нет, здоровья нет и денег нет. Кто в этом виноват? Государство Да нет, сам виноват. И это здорово, когда такие проекты начинают людей учить, как это правильно делать. Я в госзакухах все понимаю. А вот в инвестиционных инструментах ничего не понимаю. Когда общаемся с людьми, там, которые сдают в аренду эти контейнеры, да, то есть, блин, мне бы даже в голову не пришло, а у меня есть заводы, кто контейнеры эти там производят или возит, И я понимаю, что я могу с ними там договариваться на каких-то условиях, на постоплату в том числе. Uh -huh. То есть это пассивный доход, который ну, реально может работать. Есть куча других людей, которые создают пассивные доходы из неочевидных вещей, которые... Ну, в принципе, ты никогда об этом не подумаешь. И это ну, прям вот заряжает. Но самое главное – зло пассивного дохода, я так это называю. То, потому... что начинает становиться скучно. Ну, то есть ты когда получаешь деньги стабильно с какого-то источника, ну, сколько ты, ну, год-два потусуешься там, по попутешествуешь. У нас цель стоит а, помочь тысяче инвесторов создать пассивный доход в 1 миллион рублей в месяц. Почему эта цель а, ну, мы поставили? Потому что, когда ты выходишь на определенный уровень жизни и пассивного дохода, и да, тебе не нужно ради денег ходить на работу, чем-то заниматься, ты начинаешь выходить на другой уровень осознания. Uh -huh. вот, а, И ты начинаешь искать, видеть совсем мир по-другому и делать что-то для других людей, для общества. Потому что ну, ты правильно сказал, то, что сидеть просто вот так вот на, на деньгах – это ну, месяц-два, но потом становится неинтересно, хочется что-то создавать. Ну, люди, которые вот в Москве особенно вкладывают в коммерческую недвижимость, они не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы сохранить. И реально это так, то есть люди вкладывают деньги, потому что они у них есть. И они <сёк> боятся просто, что вот инфляция их съест, а недвижимость, ну, так, так или иначе она в условиях индексации растет. И мы им когда говорим, там, вот у нас есть такие-то процентные ставки, мы всегда начинаем с 16, они такие, О -о -о, 16, <сёк> можно путешествовать. И говорим, а вот там на длительный когда срок, 24, и их вообще там сразу в доллары в глазах, то есть... И вот, ну, реально это так работает, у них еще есть деньги. То есть это удивительно. Но я бы никогда в жизни до этого сам не додумался, если бы не схватил вот этот инсайт mm -hmm. от человека, который тоже-то вот. Своего рубля не вложил в эту коммерческую недвижимость условно, но зарабатывает больше, чем, собственно, сами владельцы этой недвижимости. Игорь, спасибо тебе большое за то, что выделил время, за то, что мы встретились в этом замечательном городе Краснодар. Мы желаем тебе успехов, чтобы твоя компания развивалась, росла. И ну, если у кого-то есть вопросы, Игорь, у нас находится в клубе инвесторов, вы можете там постучаться, задать ему вопрос с удовольствием я думаю поддерживать. я всегда рад ответить потому что я этой темой горю и мне вот я прям люблю об этом рассказывать отвечать на вопрос помогает людям ну, бескорыстно потому что я знаю путь который можно пройти и путь который основная масса проходит спасибо тебе что приехал вы рад искренне приезжать еще в гости в следующий раз у нас еще круче будет офис будут еще круче виды мы всегда рады вас видеть в гостях супер спасибо